Как раз нет. А для Ну да ладно, что ж, Сколько бы не было слов. Но мы на стриме не фоткаемся.